Всем добрый день, с вами Алексей Федорцов, и в этом видео поговорим о важной вещи, которая применима к любому бизнесу, это цикл принятия решения о покупке. И с точки зрения трафика, с точки зрения лидогенерации, вам нужно понимать, какую отсечку по времени давать, чтобы оценить эффективность вложений в рекламу. Рассмотрим чуть позже на примере, но если рассмотреть в общем, то у вас есть цикл, когда клиент видит вашу рекламу, он реагирует на нее ему интересно он оставляет свои контактные данные и когда он реально готов совершить покупку большинство клиентов делится на разные категории и у каждого бизнеса эти категории по времени разные то есть клиент готов купить прямо сейчас самые самые горячие большинство клиентов работают только с этими клиентами не беря а, в принципе в работу всех остальных Прямо сейчас. И они потом а, на повторном заходе, когда начинают искать и мониторить рекламу, уходят конкурентам. И это отсутствие CRM системы м -м, а, повышает ваши маркетинговые затраты. То есть, если вы привлекли клиента один раз, он попал на CRM-систему, вы знаете свой цикл сделки понимаете, что сразу он просто не готов нереально ему купить. Но с течением а, до двух месяцев он может совершить покупку то периодически работы с этим клиентом отправляем необходимые материалы не спам что очень важно изредка связываясь с ним для того чтобы поддержать контакт для того чтобы у него в голове сидел именно ваш продукт ваша услуга и после этого он больше вероятностью совершить покупку у вас но вы уже понесли маркетинговые расходы на него и не будете привлекать его повторно потому что как вы все знаете уже эту заезженную фразу что привлечь нового клиента стоит 8 раз дешевле чем поработать со старым то же самое применимо к дополнительным продажам и то же самое применимо к а, периодической работе просто с клиентской базой так вот, от ниши к нише эти циклы сделки совсем отличаются. И если у вас, допустим, ниша а, ремонт мобильных телефонов, то здесь надо человеку удовлетворить свою потребность в самый короткий, короткий период времени. Либо если поломка не так значительна, то он будет интересоваться и в течение времени все равно приобретет. Самое главное это геоположение по отношению к с ним в данный момент. Готов ли он сейчас подъехать, чтобы сделать услугу ему прямо сейчас. Ну, конечно, здесь на втором месте стоит а, значимость вас как а, профессионал специалистов на рынке и готов ли он из другого района города приехать к вам, чтобы вы оказали ему эту услугу именно вы, а не а, сервисный центр, который находится рядом, а, недалеко за углом от его местоположения на данный момент. Следующий, а, а, следующий пример. А, оптовые поставки. Да, вы, допустим, фабрика, и вы производите а, а, какую-то продукцию. А, на, примере, на реальном примере одного из наших клиентов, а, фабрика ортопедической обуви, а, когда мы начали с ними работать, у них не было четкого понимания цикла сделки, они сказали, ну, примерно в течение недели могут входить на сделку. Как оказалось, после полутора месяцев работы с ними, то этот цикл сделки в среднем полтора месяца. Только 3% совершают сделку в их бизнесе в первую неделю, все остальные от, начиная от полутора месяцев до трех месяцев. Это очень сильно накладывает а, отпечаток на м, структуру работы с этой нишей, потому что и собственник бизнеса, и маркетологи, которые работают с этим бизнесом должны четко понимать м, этот показатель. Иначе не будет трезвой оценки ситуации, потому что если собственнику бизнеса неизвестен неизвестен этот цикл сделки то есть он в принципе никогда не считал в среднем он там вложил денежные средства а, посадил менеджеров и какие то продажи шли в основном а, вот в этом примере продажи шли по их <coughs> клиентской базы базе, базе а, новая а, работа с клиентами не совершалась, рекламных вложений вообще не было никаких и а, худо-бедно товар продавался по той клиентской которая базе которая есть приходили а, новые запросы по SEO и их обрабатывали в пассивном режиме то есть никакого исходящего телефонного маркетинга никакого никакого а, никакой агрессивной рекламы не было произведено когда мы к ним зашли мы получили в первые двое суток 300 плюс 300 лидов а после месяца работы рекламный бюджет расход на рекламный бюджет составили 48 тысяч рублей и за эти деньги мы привлекли более чем полторы тысячи новых потенциальных а, лидов. Но сделки по ним были только в 3% случаев за это время. А, основной а, пул сделок начинал происходить после отсечки полтора месяца. А, что самое важное, то что вы как собственник бизнеса должны а, здраво и а, с измеримыми показателями подходить к этому процессу потому что если вы не знаете этот показатель своего бизнеса то все остальные э, затраты маркетинговые и движения у вас будут периодическими то есть вы не будете знать каким образом и как идти к э, цели которую вы себе хотите поставить Там, допустим увеличить оборот два раза увеличить количество клиентов два раза там э, и так далее эти цели становятся недостижимыми, когда у вас нет четких показателей, на которые вы хотите ориентироваться. На этом, в принципе, все. Если есть у вас вопросы к этому видео, что касается цикла сделки, что касается, в принципе, любой рекламной кампании, которая у вас есть, либо которую вы хотите запустить. Задавайте вопросы в комментариях ниже. В описании к этому видео будут мои прямые контакты. Это ВКонтакте добавляйтесь, друзья, пишите. Это мой WhatsApp. Пишите на WhatsApp, задавайте вопросы. Обязательно отвечу. С вами был Алексей Федорцов. И до новых видео.